Как обойти 9% э, людей во всем? С нулевой секунды у нас реклама инфо-цыганских курсов. А новом бусте вы найдете огромное количество полезных видеогайдов. Ссылка в описании. Угу. Знаете, это мог быть очередной однотипный ролик про то, как обойти. Как генерал, и все? Мужчин как и все? Год. Знаете, в чем секрет? Потому что мужской пик начинается в 30 лет. 30-40. Чего? 40 лет. И вы не сможете обойти, делайте за год. 99% мужчин обходятся, когда начинается великий фильтр. Лет 25-26, когда... Ты обобщаешь? Насчет инфо курсов или чего я обобщаю? Еще раз, мне подпи... Я не собираюсь тратить свои 800 рублей, чтобы это проверять дословно. Мне подписчик показывал и рассказывал. Это запрещено правилам твича что-то такое раскрывать сейчас именно. То есть показывать то, что продается за деньги, это типа нельзя правилами твича делать. В тот же момент мне подписчик показывал, сам разочаровался вот в этой всей хуйне. И, в принципе, по названию можно понять, что это наполовину инфо-цыганские курсы, наполовину просто самые же первые статьи интернете если то же самое загуглить, да. Все вредные привычки и хорошие привычки начинают видеться на лице у человека. Именно в этот момент опадает одиночество мужчин. Поэтому давайте немножко расскажу вам о конце. Если чо настоящий гигачат, я пью колу без сахара, который позволит вам пройти. Почему он усики не сбривает? Почему он, ну, типа, за прическа не следит? То есть это чепушило, извините. Э, постоянно рассказывает о том, что как нужно быть охуенным, классным, пиздатым, накачанным, красивым, чтобы тебя женщины хотели. При этом он намеренно оставляет себе, блядские вот эти усики, которые, я уверен, никому не нравятся. И специально делает максимально неу неухоженную прическу. То есть, да, я понимаю, у него проблемная прическа, но ему ничего не мешает вот эту вот тему сделать, ну, немножечко подровнять. Не быть похожим на Хованского, девственника. На вы никогда не удивлялись, почему мужчин сильных, мускулинных, красивых и богатых накачано так мало потому что занимает блядские года усердной работы не получится обойти мужчин за год не получится обойти всех за 10 минут или сделать какую-то штуку, У вас не получится обойти людей, по в качалку. Дело в том, что мужчине, А зачем, понять... зачем вообще обходить? Может чат рассказать, типа, ты, ты такой весь крутой? блять короче, знаете, вот самый лучший показатель того, что Мартин ебаный нахуй никому не нужен, это когда ты начинаешь смотреть Мартина, у тебя онлайн на 50 человек падает. Это лучший показатель того, что это нахуй никому не нужно. Нет, а может быть просто я скучный кусок дерьма. правила, ухода за собой, питание, диеты, о том, как закалить свой мозг, это уходит года, чуваки. Это уходит года, чтобы понять, что за собой надо ухаживать. Это уходит года. Вот просто сейчас нет таких ответов, которые... Чё? Уходит года за то, чтобы понять, что за собой нужно ухаживать. Типа... Типа... Я даже не знаю, с чего подойти. Но, Например, я думаю, вы знаете то, что ну вас мама вот с детства приучает чистить зубы. Вас там родители... Спасибо, Клоп. Чтобы обойти 99% мужчин только в 50 или сколько там лет у тебя приходит осознание, что нужно за собой следить. Чё, блять, Просто прислушайте это ещё раз. Это уходит года, чтобы понять, что за собой надо ухаживать. Это уходит года. Уходит года, чтобы понять, что за собой нужно ухаживать. Года, блядь. Года, блядь. До этому с детства приучают нормальные родители. В смысле года. Какие, блядь, года? Я уверен, большинство из чата и зрителей вообще, в принципе, людей, которые так или иначе ухаживают за собой. У вас на это не уходило года. И вам явно не 30, 40, 50 лет, как вот там, например, он раньше приводил. Я уверен, типа... Что за бред? Просто сейчас нет таких ответов. Но меня, допустим, не особо приучили ухаживать за собой. Единственное, что мне вот говорили, типа, «Чисти зубы каждый день». Э -э также говорили, что сп вот насчет спорта, допустим, вообще не прививали ничего. Правильного питания тоже вообще не прививали. То есть, да, на это у меня... Ну, вот сейчас я этим занимаюсь. Сейчас я с этим борюсь, условно. Но, опять же, обычным людям, обычной семье, вот обычные вот эти штуки, это прививают с детства. Это не уходит года уж точно. У меня на это ушло, не знаю, там, спорт, питание Буквально один поход к доктору И сказал, что все, типа, пиздец, братанчик, и чинись Это, которые у вас будут через 5 лет работать на собой У вас просто их нет Поэтому вы не можете жить как женщина И идти сейчас обменивать то, что вам ломать природа На удовольствие Вы просто не получите столько, сколько получит молодая девушка Вы молодые нахуй никому не нужны Даже если вы красивый, вам повезло, что вы родились сразу красивым Вам не нужно идти в вам нужно следить за собой Это Это показатель Это для него красивый человек Нужно, допустим, все равно встретить с женщиной, и она за два партнера будет в четыре раза умнее, чем ты. Особенно хорошо мужской пик видно в актерах, которые работают годами, которые слели за собой. И посмотрите на них. Брэду Питу сейчас 59 лет, Дэвиду Гогену 48, Майкл уби 36 лет. Я уверен, буду... ну да у них хочет денег чтобы следить за собой у них есть там лучшие специалисты лучшие лекарства лучшее питание лучшие люди которые расписывают это питание че за претензия? Но опять же работать над собой не знаю ну, тут, тут, тут можно по-другому сказать нужно просто денег заработать чтобы вот так же себе позволить как они жить улучшаться да вы можете сказать мартин что что такое говоришь 40 лет а со стром падает если уже не стоит там вообще рак уже скоро кого именно тут начинается разделение великий фильтр который разделяет ли дико плодой работают которые работы, мужчин, нет. не ну, тут кстати по факту но опять же есть генетические какие-то особенности у тебя может просто не из-за того что ты можешь сколько угодно работать над собой и в 40 лет у тебя реально письмо может не стоять но глобально тут он прав то что типа это от тебя зависит то есть лишь за собой там спорт туда-сюда в принципе денег заработал можешь позволить себе какие-то медицину тут он отчасти прав то что в 40 лет писем может стоять и может быть все у тебя быть хорошо если ты за собой следил Работа. Если вы поживете страшно долго, вы это увидите, как ваши одноклассники начнут умирать. Как красивые женщины из вашего класса начнут выглядеть хуже спустя 10 лет, просто потому что не следили за собой. У ну, женщин тоже самое происходит просто раза в три. Но по факту, тут по факту. Время привычки все выходят. Я, видите, я, я, пацаны, может быть, опять же, это будет в нарезках, вот, может людям показаться, что я только приебываюсь. Ну, то есть я хейчу человека просто потому, что он мне не нравится. Но нет, если он говорит что-то адекватное, вот сейчас он говорит адекватное, вот, вот в данный момент. Он говорит адекватное. Это не делает его хорошим человеком, ни в коем случае. Это не делает его самим адекватным, но части вот какие-то вот есть мысли нормальные вот например вот это то что в 40 лет реально человек который вот, следил за собой все 40 лет и человек который не следил за собой 40 лет абсолютно два разных человека будут как же душно ну да есть такой хороший тоже у вас будет рак легких и вам будет плохо вы можете ходить 60 лет а будете в каталке, если будете делать вредные привычки суть в том что если я сейчас пойду ну и опять же есть куча примеров я думаю у вас у самих же там не знаю какой-нибудь дед который всю жизнь курил и э, умер даже не от рака легких типа в 99 лет такой сидит чисто сигаретку попыхивает а вот у него ноги. Мне только 18. Я кусок дерьма. Я не сильно отличаюсь от своих накласников сейчас. Может, чуть-чуть. Но представьте, что будет спустя 20 лет, что будет в 38. Кем ты будешь 38 лет, если ты куда 20 лет работы? Только представь, 20 лет. Ты изучал этот мир и улучшал себя. Да, но есть такой еще немножечко прикольчик. Вот ты 20 лет вкалывал, вкидывал. А в итоге ты жизнь более худшую прожил, чем другие люди, которые, ну, просто генетика, блядь, дала пласт, блядь, кайфовать по жизни, просто не делать ничего, жрать говно и чувствовать себя прекрасно. И умереть в, в, оди, в одно и то же время с абсолютно одинаковыми, не знаю, вот, дофаминами, как ты говоришь, любишь постоянно этим кичиться. Вот, но при этом у того чела было больше удовольствия, в принципе, каких-то развлечений он больше повидал, больше, ну, то есть, более насыщенную жизнь прожил. И ты приходишь 8 лет. Если ты хорошо, следишь за собой, у тебя остается еще 30 лет жить. И ты в своем пике, ты приходишь, и это процент. Вы спросите, Мартина, почему так мало таких людей? Что... Откуда он взял эти исследования, то, что в 40-50 лет начинает... Ой, от 30, по-моему, он сказал, да? Откуда вообще это исследование, что от 30 начинается пик у мужчины? Что? Это он из разряда, что девушке, типа, нужно раньше выйти замуж, а мужчина, наоборот, в 30 только расцветает? То есть вначале идет перекос в сторону девушек, то есть вы бегаете за девушками, а потом ты такой состоятельный, весь крутой молодец, наоборот, девушки уже на тебя вешают, потому что последний вагончик уходит. Вот из этого он сделал выводы, или из чего? Что за 1%? Что за 30 лет плюс начинается самый пик? Откуда эта информация? Блять, в прошлом ролике я хвалил, что он ставил ссылку. Здесь ты можешь ну, рассказать, откуда ты вообще информацию черпаешь, берешь. Или просто опять из головы придумываешь. Блять, занимает, когда у тебя на работу, я повторюсь еще раз. У вас не получится обойти а люди быстро. Вам нужно держать в голове то, что все люди, которые сейчас тусуются, кайфуют, им придется платить. Но какая разница на них? Не нужно быть за них обиженным, не нужно быть вообще ни на кого обиженным. Забейте хер на всех людей вокруг, только компетируйте с ними. Жизнь не спринт, это марафон. Ты можешь сейчас пойти на тусовки, ты можешь сейчас не работать, ты можешь сейчас пойти и отдаваться в быстрое удовольствие. Но суть в том, что у тебя даже сейчас нет денег, чтобы получить хотя бы удовольствие более растянуты. Путешествовать с красивой девушкой намного веселее, чем пойти подрочить и чипсами. Но до тех удовольствий больших пред... блять? Че, блять? Я думаю, большинство людей с этим не согласятся С девушкой путешествовать Или по кайфу дома чипсы пожрать да, Не знаю даже, не знаю С красивой девушкой попутешествовать А нахуй мне девушку, чтобы путешествовать Красивая Ну, типа, блядь, я со своей любимой лучше по попутешествую с, с той, которую я хочу всю жизнь прожить Ну, типа, с ней эмоции испытать Нахуй мне какая-то рандомная, просто дефолтно красивая девушка В чем ее плюс? То, что она красивая Придётся подождать и работу долгое время. И когда ты один раз потусуешься красивыми женщинами, ты поймешь, что истина не в этом. Да, это охуенно, это приятно, это отлично, нет ничего лучше, чем про красивую девушку, но... Это не истина. Это неправда. Блять, я только сейчас понял, что у нас нету чата все это время. А... Ой -ой -ой. Не знаю, вот таким вот его сделаю. Поменьше чуть-чуть, просто чтобы был. Что-то в этом не так. Что-то из поверх этого. Это показывает, это есть моральные ценности. ваш личный бизнес, ваши личные цели. Лично что-то, какие-то, с... лично что-то внутри, далеко, далеко. Но вы никогда это не откроете, если вы не будете выполнять работу. Об этом не говорят люди вокруг, потому что все застревают на ценностях. Большинство людей нищие и живут ужасной жизнь. И вместо того, чтобы взять и понять, что они куски дерьма и начать изменяться, они выбирают оправдываться. Чему я все это говорю? Сейчас тебе, как молодому мужчине, может показаться, что все это бессмысленно. Работать над собой, ходить в качалку, медитировать, журналить. Все это бессмысленно. Вы... журналить? Что такое журналить? Питер будет 30. Когда твой мозг это будет железная неполюбимая штука. Когда ты будешь умным. И уже богатым, и уже красивым, и уже настолько опытным, что для тебя мир будет как легкая игра. И тебе останется только заниматься собой и своими внутренними желаниями. Придется подождать, придется походить жирным, пока набираешь массу. Придется это поделать. Придется поставить, А, он набирает массу, что ли? Это Об этом была какая-то информация. Может быть, он реально на массе, Я просто зря пижу на него. Будут больше люди. Потому что люди не хотят работать долго. Все хотят быстро, все хотят то, что выглядит классно, мощно, жестко. Поэтому хотите быть ходить один процент, чувствуете более больше, чем 1%. Запишите в качалку. Зачите медицировать за своим здоровьем. У меня есть 7 видосы о том, как развиваться на канале. Есть все видосы на бусте. Все есть. Вам, вам не обязательно делаться через меня. Я просто хочу вам дать идею и понятие того, что ваш пик не сейчас. И что работа окупается только лет в 30-40. Да, это? это такая, типа, тема... Вот, у вас все получится, все потом, потом... Ща хуй забейте. Это так звучит, типа, у вас пик еще не настал, у вас все впереди. Идея хорошая, но преподносишь, что ты ее ебана Абсолютно. У женщин намного раньше. Женщина может прийти, там никто не будет говорить, что она там нищая, что она броуки, там, что может, броуки. Может, она из плохой семьи, и всем будет поливать. Ты красивая? Пожалуйста, пошли на яхту. А если это мужчина, тебя на яхту никто не позовет, тебе придется все купить. Это просто по-сексистски, но... Это просто правда, мужчина это вино. И лучше, как можно, скорее начать брожение, ребят. С вами был Мартин, всем пока. Ну и хуйня.